Ребята, всем привет, это канал Акстар, и сегодня а, третья часть притворяюсь новичком э, с каналом Гитара с нуля, Рома Конограй, потому что на прошлой части набралось 100 тысяч лайков, вот, и в общем, сегодня классные реакции, максимальный кринж. Э, и мы в Геленджике. Э, да, плюс будет классный пранк-челлендж в конце видео, обязательно досматривайте. Мы попробовали вывести друг друга из зоны комфорта и сделали очень страшные задания друг другу. Вторая часть на канале Рома, не забывайте Все, в общем, приятного просмотра Поехали да, Очень жена. стыдно, вы бы знали, ребята, как стыдно. Ночью я не сплю, я думаю о том Как пионер Самая чуна Я обыграю в пороге Круто играешь, брату А можно вопросик? Да. В общем Тема такая, я профессиональный гитарист из Питера. То есть он тоже у меня концерты. А твоя гитара? Вот забыл в Питере. А. В общем, профессиональный гитарист из Питера. И что-то вот захотелось на гитаре поиграть. Можно поиграю? Он вот, лауреат конкурса. Все, что, все, что, все, что соберу, все тебе отдаю. Okay, блин, смотри, только, блин, у меня струны новые, поэтому если одну рвешь, покупаешь каплей. Да без проблем. я, да, я же гитарист, я все знаю. На самом деле, Это сейчас за пару круто. песен, тут будет у тебя денег. Ну. Короче, все. Делим пополам. Да нет, все оставим. Пусть. Все оставим. Герожие, так что аккуратно. Да, да, конечно, естественно. Так, это для чего? А, да, наверное, нет. Так, сейчас, давайте... Я тебе подыграю. Давай. Так погромче, чем-нибудь, ну это погромче. И потом тема. <свист> не поцелу уже давай <свист> не э, <свист> <свист> э, все и, ф, реально уже давно просто гитару в руках не держал а, еще ну, одно что, что самое лучшее? У тебя, самое не лучшее не Ага. Ну это романс по-любому романс наверное, да попробуй романс да ну я чаще всего, наверное, просит. Круто. Не, под, не подучил. Там пара, пару моментов есть. Разве? Ну а там пару-чуть-чуть, Марис. Вот. Есть еще песня современная. Я ее только вчера выучил. Сейчас... Э, как она называется? Ну, попробую вот это у брата играли на свадьбе. Не, я другую, новую, которая вчера. Правда, давай. Такая вот. вот. это тоже крутая песня. Вчера выучил. но Мне кажется, вот предыдущая получше была. Романс. Романс получше, наверное, да? Ну, мне тоже нравится там это. А Им. тебе какая больше понравилась? ну, конечно, последняя, последняя? вообще. Последняя, тебе еще такой, ну ладно. Деньги Лен, подкинули? Бабла не доработал. Я свои тогда докину. Спасибо большое, что я просто так давно не играл. Ну, с Питера, естественно. Спасибо. Спасибо, ладно. В общем, я записал свой первый музыкальный клип, и сейчас вы это услышите, только прежде я кое-что скажу, пожалуйста, послушайте. И я, конечно, обещал кое-что другое, но это будет позже. А сейчас я записал классный трек и клип про линейку смартфонов, и это музыкальная реклама, это новый уровень, э, надеюсь, вам понравится такой подход, я очень старался. И, кстати, смартфоны, три штуки, которые сегодня будут в клипе, мы разыграем, но об этом в конце видео. А также я хочу сделать акцент на главном смартфоне этой линейки, Realme C25, потому что... Именно этот смартфон вобрал в себе все самые передовые технологии Realme. Игровой процессор, стильный тонкий корпус. В общем, пушка за свои деньги. Приятного просмотра. Напишите свое мнение в комментариях. Новая линейка телефонов Realme. Большая батарея не сядет в нули. Мощный игровой процессор не висит. Бизм супер как у звезды. Где он он не подведет? Крутой режим, супер помол, сейвин мод. Без экраны, для творчества или просто на память Снимки дела на одной из его лучших камер Realme C. 5 Пять смартфонов выбирай любой, делать с комфортом Realme, Realme, Realme, Realme, Realme Realme, Realme, Realme, Realme Самый сложный вопрос решать только с ним Realme так значит рома короче белорусы белорусы сказали что если я не сыграю перемен то они не будут смотреть этот выпуск белорусы по если даст гитару Людей, как ты на вид, смотри внутри другие они но мой совет дружи с людьми ведь когда-то может все перевернуться и не будет никого Кому улыбнуться, в общем живи, в силу мысли верь, думай головой, и в жизнь откроется дверь. По, по ступеням вверх поднимайся сам, поднимайся сам, поднимайся сам, по ступеням вверх, поднимайся сам, пусть мир отрасся в твоих руках. Сильнее становиться, мне бы не остановиться. Смотря в чужие лица, нужно торопиться. Познавая мир, может быть, я не кумир. Ни от чего не зависимый, много чего-то выпил. Я не хочу, чтобы обо мне думали плохо. Я не хочу, как в старости, ахать и ухать. Мне все классно, и девчонки такие красивые. Я вас люблю, давайте вам мира. Братуха, слушай, а дай девчонкам сыграть. Я знаешь, как рублю? Сейчас вообще сколько? 250 рублей сразу дают. Ну давай. Нифига себе. Вот, положи. Красавчик. И еще полтинник даже раньше кинул. 300 ну, дал. Давай сыграть. Девчонкам, дань, какие они красавицы. Ща, блин, нифига себе. Так пацаны на улице играют. Я сейчас тоже. Давай. Да что, правильно? А эта песня специально для нас. Да, это песня. Давайте. Называется Восьмиклассец. Сейчас. С пустынной улицей вдвоёмся, ой, куда там мы, мы и... <связывая> Я... Слышь, ты не играть, да? Давай. Я сейчас. умею. Блин. Просто Подожди. девчонки ждут, ну как бы. Я как... <связывая> Сейчас, сейчас. Просто они не улыбаются. А вот видишь, они улыбаются. <связывая> <связывая> сейчас. Блин. Задержишь меня. Да блин, сейчас. Я волнуюсь просто, подожди. А ребята, подожди. Вот это какой лад? Это пятый лад. А, пятый лад. Да. Все, теперь смотрите, я просто не знал лад, девчонки. Вот сюда нажимаешь, вот, смотри. Место тепла, зелень стекла. Место огня, дымка. И в Выхватит дверь Красное солнце Сгорает отла догорает На пылающий город Сладает день И перемен Требуют наши сердца Перемен Будут наши глаза В нашем смехе, в наших слезах и в пульсации вян Перемен Мы ждем перемен вам понравилось? Ну вот, видите, просто вы улыбнулись и все получилось сразу. Можно чуть-чуть разыграл тебя. Короче, нашли еще одного музыканта, пойдем попробуем. Конечно, рублей, так. а Снял потоны и петлицы. И уже успел напиться Демобилизация Слушай. Можно, пожалуйста, попросить, вот за 300 рублей на гитаре на память? Э, он очень круто играет. Он, ну, запишет меня. Вообще, просто поиграть. Он там Спасибо на конкурсе ездит Я всякий. очень круто играю. Прям, все говорят мне, что я прям офиген. То есть, ну, и буквально две, две песенки. Давай, братух. Какие да. круто получаются? Ну, Лучше давай всего. вот эту, что на втором ладу ты начинаешь. А, понял. Сейчас, и вторая. Такая у меня еще крутая. А, вот это вот. Ну, Она сложная просто, но так круто получается. Я вот этот конкурс победил как раз. Круто идет. Блин, ну, ну мне нравится, по-моему, офигенно. Слушай, может, можно я еще поиграю пока? Ну, давай, Спасибо. Давай, давай. О, классно, да? Спасибо. Так, и... Тебе и... тоже нравится, братан? Ага. Офигенно, да? Охрененно, да? Вот. Классно. Ну и последнюю. Слушай, а можешь чуть-чуть ремень потянуть Просто очень неудобно. Как-то низковато. Чуть-чуть повыше. А, все супер. Да, все супер. Вот. О, вот так вообще прям нормас. тоже Ну, это у меня менее репетировано, но вообще нормально. Не, вот это у Херова сыграл. Вот та, вторая была. Ну, согласен, вторая получше. Вторая получше, да нет. Ладно, спасибо большое. Нормально все, все. Ладно, Спасибо. Ладно. Надеюсь, сильно не отвлек. Спасибо. Спасибо, Геленджик, привет. Слушай, а можно сыграть песню? Нет. нет. Ну, вообще, ну за 500 рублей. День рождения, сегодня сын родился, Вот просто я Но хорошо играю. Дело не в этом. Это одну песня. Пойми, дело не в этом. Инструмент, да я хорошо, классно. Я понимаю, 1000 рублей. Одна деньга. песня. Нет. Офигенно сыграю. Нет. Ну, дай сыграть за 1000 рублей. Хорошо сыграю. Аккуратненько, будешь, ничего не будет. прикол? Дай да. тебе девушку погонять. Девушку я знаю, погонять. что -то. я сам гитарист, я же ну, я знаю, Ну, должен понять, потому что такие инструменты... Ну, родился сын, ну надо. Я понимаю, когда родился сын, тогда берется гитара, покупается сыну, вы играете, отмечаете. Ну, одну песню, что, у да. тебя сейчас что, вот люди, я сейчас соберу даже ты людей. не понимаешь, дело в том, что это инструмент. Это личная одну, одну песню. Да. Я, бы, я бы попросил... Не да, понимаю, приколы, короче, и, вопрос и, закрыт, все, братан. Да понятно. Чуть-чуть ждать, а ты подожди. вот туда вот заступить, вот там, Да все, ясно, Да для этого ты можешь просто к пацану, который Берит просто улица. играть на гитаре. Ему просто. Там, походу, а что такое? Иди там, иди сюда. Иди сюда. Чуть, чуть дальше просто пройди, там будет опьяна еще. Ладно, короче. Давай, сладенько. Ты грубо не разговаривай тоже, хорошо? Дорогу осилит идущий. Не надо грубо разговаривать. Я Но разговариваю что? вежливо, нормально. А что а то? А то, что а то? А, а что то? Что, что? Так, надо что-нибудь прикольное, веселое придумать. Блин, большая толпа у чувака, наверное, не даст. В этом геленджике все злые и гитары не дают. И музыкантов очень мало. Такую еще собрал. Можно, да? большое, да? Ратуха, круто играешь. Круто играешь. Три Спасибо сотни. Даются от себя три сотни, Слушай, и знаешь что? Прям от души. Слушай, я профессионал. Я, я, я в Москве, профессиональный музыкант, ни разу не играл на улице, хочу попробовать сыграть, можно? Я то, что заработаю, то, что заработаю, все тебе. Конечно, сейчас, сейчас насобираем бабла, кучу. Окей? Давай. Без можно, бабла. пожалуйста? <смех> так, сейчас попробуем. себе <смех> ты, большому кораблю... Нужны большие паруса. Большому кораблю нужны большие паруса. Прикольно, а? О чем зажги такое? Из классики, знаешь чем? Из так, классики. Стоя. Со ДДТ. То Знаю. Есть, такое, и Давайте, ч ⁇ из ДДТ. Это такое. все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Поставить постараться поставить аккорд что, что аккорд это куда аккорд? а вот это после меня это все Батарейку лучше тогда. -то, Попробуй, конечно. Холодный ветер дождем, усилился стократно. Все говорит об одном. Я не твой лапушок, а я не твой, Андрейка. И. Что у любви у нашей семьи? Нет, ты не туда поешь. Батарейка. надо ну. А, ты туда поешь? Подожди. Есть, мне казалось, что да вроде типа. Подожди, дай я другую попробую. Дайте мне белые крылья, я удапаю вам у тебя. <сес> <сес> <сес> Нет, это Спасибо. Это как настроение? Настроение <сес> <сес> <сес> лучше не бывает После этого, <сес> у, тем него, более. у него такие странные эмоции на все. Я его пытаюсь на эмоции вывести, ему вообще на все по боку вообще. <сес> <Да, сес> В общем, ребята, музыканты в Геленджаке закончились, поэтому мы решили сделать кое-как по-другому. В общем, сейчас будет челлендж для нас с Ромой. Мы должны будем подходить к людям и выпрашивать у них деньги за то, что мы будем играть им хреново. Ну а потом уже сыграем нормально. Думаю, будет круто. Очень кринжово, очень стыдно, не и знаю. в самом разыграем друг друга. Погнали, попробуем. Чё, кто первый? Давай. Раз, Ду, два, и... три. Паша потер Паша попер. Привет. Слушай, хочешь тебе за 200 рублей песенку сыграю? Любую. Классно сыграю. У меня так Привет. просто нужно заработать 200 рублей. Вот так вот. Просто... 200 рублей песенку сыграю. 200 рублей всего, и мне просто нужно заработать срочно. Вот. Классно сыграю красивую песню. Самолет, <соспорядок> деньги Ну, типа того. Ну да. Ну покушать. <соспорядок> <соспорядок> <соспорядок> Десять рублей всего. Классно сыграю. Пожалуйста. Он, знаете, он куртоги. только две деньги вперед. О, И... братуха, будет на что покушать О, спасибо. Так. Сейчас. Так, а что сыграть? На свое усмотрение, да? Да. Так. Но есть еще другая, вот она с использованием этой штуки сейчас. Ладно, спасибо большое. Ребята, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Мы очень устали, очень старались. Здесь было очень мало гитаристов. Стрёмное оборудование, поэтому звук не везде крутой. Но как получилось? Все, что могли, Давайте наберем 100 тысяч лайков, и мы запишем уже четвертую часть. Я вижу, что вам нравится, нам с Ромой нравится. Поэтому... Все круто, спасибо большое за поддержку, за крутой фидбэк. А на этом все. Вот. И смотрите вторую часть. На канале Рома, да. <свист> Пока. А для инстаграма. Что типа. А, давай вот эти после э, кринжовых. А еще одна такая же реакция мы специально оставили в своем инстаграме. Давай сделаем, да? Давай, да. Это в середине видео где-нибудь. Где э, что, сменим? Не, я прям здесь для себя. А я в Ребята, я выложил еще одну такую классную крутую реакцию в свой Инстаграм, так что обязательно подпишитесь, посмотрите. @start_music Давайте сделаем 150 тысяч, хоть когда-нибудь. И кстати, по поводу розыгрыша сегодняшних смартфонов, э, в общем, чтобы участвовать, нужно просто подписаться на канал, оставить любой комментарий и подписаться на Инстаграм @start_music мой, э, вот, и там будут все итоги через пять дней.